И всем привет, друзья! С вами Макс Риск, новый скин BB. Да, это героиня BB. Вот смотрите-ка, новый скин. Тут конечно акция. Вот смотрим на обычный скин, тут еще смайлик стоит. Ну, обычно, обычно. Это уже новое, тут тоже мощный смайлик. Меч лазерный, тут брау Старса, тут у нас ничего. Новый кеды и смайлики. 3 с маленькой здесь, 3 с маленькой здесь. Включает себе скин. Особую модель бойца, особые эффекты, особую анимацию. Как вот она говорит И вот так вот. Да. И я кое-что еще не заметил. Вот, кнопочка. Просто. Вот сюда, вот можно на нажать. Скин с лунным новым кодом. Ух ты, это классно. Давайте посмотрим, на что же она будет способна. Ух ты. Ух ты. Она же приличная бой теперь. А, ну, такой же самый пока что. Давайте попробуем. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ она сильная. Красивая, да? Ставьте лайк, если ты здесь тоже. такой же самую любим. А какой у нее шар, интересненько? Да, ставьте лайк. Офигенный шар! Он такой круглый! У B &B раньше был другой шар. А, а теперь она еще сильнее стала. Хо -хо -хо -хо. Давайте запустим! будет веселиться! давайте еще запустим! Еще запустим! Классно! Ставьте лайк за такой безумен! Всем спасибо за просмотр! Короткий видеоролик, пластик в описании. Это на экране. Ну, все в этом на канале. Всем удачи, да и всем пока. Офигенный скин, я бы купил